Когда-то еще в Казанском императорском университете студенты и преподаватели собирались по понедельникам после занятий, чтобы обсудить историю культуры античного мира и мира раннего средневековья. Прошло уже 50 лет, античный понедельник посещают студенты уже Казанского федерального. Меня связывает с античным понедельником 7,5 лет активной учебы, да, и действительно я росла. С первого курса я пришла, в первый семестр, вот до сих пор, до сегодняшнего дня. Ну, честно говоря, я считаю, что мое научное своим научным становлением я обязан отечественному понедельнику. Научном семинаре, который проходит в течение всего учебного года, выступает с докладами не только аспиранты и преподаватели, но и совсем юные первокурсники. На первом курсе мы приглашаем, да, человек слушает, смотрит. Обычно он попадает, впадает в ступор, потому что он понимает, что он ничего практически не понимает. Да? И постепенно, втягиваясь в слушание докладов, в задавание вопросов, слушая ответы на вопросы. Он расширяет свои горизонты и в знании античности, и, самое главное, в знании самого себя. Традиционным стало и проведение научных конференций, посвященных юбилею античного понедельника. Со своими докладами на конференцию прибыли студенты из других вузов. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.